Рой Ульев. Место для сотен, а возможно и тысяч очень странных существ со своей организацией и культурой. Идеальный матриархальный режим, в котором солдаты, рабочие и принцы обеспечивают порядок и безопасность для королевы Улья, и тем более непонятно, что в этом совершенно не похожем на то, к чему мы все привыкли вместе, делает обычная человеческая женщина под дождем Топлес. Этого не знал никто, даже она сама, ведь Ржигенесса, сестра Ванючки, потеряла память, и она начала расследование в поисках пропавшего куска памяти и, конечно же, нагрудника. Осмотрев свою голову, она поняла, что память была потеряна в результате чего-то, что совершенно не похоже на физическую травму. У себя в инвентаре она заметила шкуры и очень много книг. Хм... А тут как раз рядом с ней лежит этот зверь абсолютно без мяса и шкур. Хм... Возможно, это она содрала с него шкуры и продала мясо уже в лавку. Тогда, возможно, продавец прояснит, что с ней случилось. Вы случайно не помните, была ли я здесь раньше? Да, ты приходила в это место. Я очень тебя плохо помню, ведь для меня все люди на одно лицо. Вы все такие уроды. Че у вас за фигня на ноге? У меня вот лично идеальная, ровная палочка. А у вас какая-то ласта. Еще, че вы такие толстые все. Посмотрите на меня. Я идеальный. Да, я похож на скелета, больше, чем сами скелеты. Ой, я забыл, что мы с вами торгуем. Вы так э, чудесно выглядите, от вас вообще не тянет вливать даже. Вы прям, ну, красивее, чем... Ладно, хотите купить мои товары? Нет, я здесь, чтобы найти свою память. Вы, случайно, не знаете, куда делся мой нагрудник? Нет. Я помню, ты приходила уже сюда без него. Ладно, все, мне с вами не о чем говорить. Короче, до свидания. И так же Генесса пошла по пути к своему дому. Ведь что может быть как бы лучше, чем, ну, как бы оказаться дома, да? И, о чудо, она нашла свои вещи. Она такая, что? черная рубаха моя, мой доспех. И она такая, да, ес, yes, я снова могу показывать свое лицо, но все еще было непонятно, где она потеряла память, что случилось за это время, и почему у нее в инвентаре так много книг. Небо, как всегда, свечала далекая звезда Бетельгейзе. а после наступил типичный восход, и тут же Генесса случайно увидела бандитов. Она их ненавидела, ведь они убили ее сестру, и она поняла, что нужно действовать. Она решила привлечь их внимание и побежать. О нет, она внезапно поняла, что у нее слишком много вещей в инвентаре, а бандиты бегут довольно быстро. И Ажи решила выкинуть из инвентаря всю свою библиотеку. Скинув всю библиотеку, она начала двигаться значительно быстрее. И вот случилось то, к чему она, конечно же, была готова. То, чего она и хотела. Замаскированные под камни слуги святой нации, в содружестве с замаскированными под странные чашки на палке паладинами святой нации, внезапно вышли и раскидали всех бандитов. Оставалось только вернуться за своими... А это кто такой? Эй! Эй, ты, постой! Ау! Стой, да постой, ты что глухая? Я хочу с тобой поговорить, скажи мне, ты меня знаешь? Я уже была здесь? Эй, ты, ну же, постой. Почему ты не хочешь разговаривать со мной? Ты обижена на меня? Мы, мы были знакомы в прошлом? Ты знаешь, кто я? Я же Генесса, тебе знакомо это имя? О боже. Я поняла, это из-за тебя я потеряла память. И я отомщу тебе. Стой, что? Ты не вытянешь против этого костопса в одиночку? Ты шутишь? Он тебя убьет. Давай я помогу тебе. Интересно, сколько я была в отключке. О нет, она умирает. Возможно, она моя единственная надежда. Вспомнить, что же было. Итак, Ажигенесса и ее старая или новая знакомая отправились в путь. Надеюсь, в этот раз она захочет разговаривать после того, как я спасла и так думала Ажигинесса. Нужно было изъять у них оружие, чтобы они больше не смели нападать на людей. Здравствуйте! Могу я на ваши товары посмотреть? А заодно не подскажете ли вы мне, виделись ли мы с вами раньше? Ну да, ты была здесь. Да? Когда? Ну, знаешь, пару дней назад. На мне был этот нагрудник? Да, да, конечно. Ты еще спрашивала про какие-то аптечки, помнишь? О нет, конечно помню. Это было в прошлом выпуске. Каком выпуске? Неважно. И тут внезапно Ажигенесса вспомнила, что... На ее родной святой ферме недавно пропали все люди. Как раз-таки в прошлом выпуске тоже. Что? И внезапно на нее вновь напали бандиты. Она была все еще слишком слаба. Я отомщу вам, гады. Мне нужно только встать. Идите сюда, подонки. Вам конец. «Пошли вон отсюда!» И так Ажигенесса вновь продолжила путь, снова получив немного опыта в борьбе со своими злейшими врагами, когда-то убившими ее сестру. «Ты готова отвечать на мои вопросы?» <свы> Стой, ты куда? Эй, ты что? Уходишь? Я не могу тебе позволить уйти, пока ты не ответишь на мои вопросы. Поэтому... Эй, стой! За что я так с тобой? Так ты не хочешь отвечать на мои вопросы. Ты как-то связана со мной, отвечай. Стой! Стой! но Ади почему-то не останавливалась. Она продолжала бежать, постоянно меняя направление, чтобы в конечном счете Ажикинесс издалась. Но Ажикинесса была ослеплена идеей вспомнить, что же с ней произошло. Странно, что ты не хочешь говорить со мной. Вместо этого предпочитаешь, чтобы я тебя избила. Я тебя вылечу. И надеюсь, тогда ты поговоришь со мной. Далеко же мы убежали. Ну что же, пора возвращаться? Что опять вы? Вам всем конец, поняли? Не смейте ее трогать. а а Ладно, в следующий раз. По-любому, в следующий раз я вам отомщу. Стоп. А где Ади? Она же была здесь. Ади? Где же ты? Похоже, что эти бандиты похитили ее. И теперь мне по-любому нужно их разыскать. Ади! А, -а, а! Вот и бандиты. Хоть кто-нибудь из них. Избит? Нет, значит это другие. Вот черт. Ну что же, мне надо попытаться их обезвредить. Иначе они каким-то образом смогут мне помешать. Что, вы опять собираетесь напасть на меня? Ну что же, я не против вас проучить за вашу жадность и жестокость по отношению... О боже. Я серьезно голодала. Возможно, голод стал причиной моих провалов в памяти. Что? О боже мой. Кажется, по мне собираются стрелять. Мне нужно убегать, причем супер срочно. О, святая нация! Пришли, чтобы победить этих гадких бандитов. Сейчас я вернусь домой. Только изобью беззащитных, жесток, без сожаления. Мне вас совершенно не жаль, ведь вам когда-то точно так же было не жаль мою сестру. Бык, отойди, не защищай его. Надеюсь, здесь есть какая-нибудь еда. Ах ты, гад, как смеешь ты здесь находиться, в доме моих. Друзей, которые куда-то исчезли. Похоже, меня действительно давно здесь не было. Ну что же, я вернулась. И я не дам ни одному бандиту хозяйничать на моей территории. Тебе ясно? Да, я вижу, что ты умираешь. И мне совершенно все равно на это. С каждым днем сердце... А же все больше черствела. Ей совершенно было все равно на смерти и раны других людей. Единственное, что ее волновало, это месть. Даже один странную шекскую женщину она решила спасти от костопса только лишь для того, чтобы узнать в нее информацию. Прошло около дня и Ажигинесс закончила все исследования, которые могла провести на этом научном стенде. За это время, пока она исследовала, ей так и не удалось вспомнить, что же с ней было. Она не понимала очень многого. Она все больше запутывалась в себе, думала, правильно ли она поступает, посвящая свою жизнь месть. Может быть, стоит отпустить? Или все таки не стоит, ну, отпускать. В общем, она очень многого не понимала. И решила просто как бы плыть по течению. Думает, ладно, тогда хоть научный стенд 2 построю. Один железный лист она нашла. Но этого было сильно недостаточно. И тогда Жигенесса решила, что ей пора отправляться в путь. Снова поторговать с соседями. И вот Жигенесса наконец-то прибежала один из столичных баров решила даже купить себе рюкзак здравствуйте мне нужен рюкзак ну что ж выбирать не приходится придется взять этот за 1500 но он дорогой но при этом как бы деньги у нас есть поэтому я думаю можно не так про себя думала почему-то во множественном числе ажигенез вероятно ей было очень одиноко все-таки ей очень не хватало семьи и даже Ади, с которой ей так и не удалось поговорить, ей вспомнилось с тоской. Она подумала, всего несколько часов у меня на плече был кто-то красивый пейзаж, чудесный просто. А Жекинесси он тоже очень нравился бы, если бы она не была погружена в свои темные мысли о том, как раньше все было хорошо и как все плохо сейчас. А Жигенеса этого, конечно, не знала, но она страдала от сильной депрессии. О, а это кто такой? Кто ты? Пластический хирург. Конечно же, она на это согласилась, ведь она хотела избавиться от своих мыслей плохих, и ей казалось, что ее плохие мысли, они как бы привязаны к ее внешности. Поэтому-то ей и захотелось, конечно же, изменить прическу. И она подстриглась, ну не налось, но сильно подстриглась. И, конечно же, изменила цвет волос. И потом она еще такая, ну, в принципе, макияж поменять тоже будет неплохая идея. Ну, и как бы она такая думает, ну, в принципе, да, все хорошо. Меня все в себе устраивает. Но вот что-то нужно еще изменить. Хотя у нее все было на 100. То есть как бы она была идеальна. Ну, не идеальна. Типа норма. Спасибо за то, что вправили мне кости, я теперь выгляжу более высокой. Ну и напоследок она сделала одну операцию, которую даже мало кто из вас видит. И она возвращается домой, полная к радости, ведь она по сути шла за одним, продать какие-то стаканы всего лишь, а получила замечательный новый цвет волос и новую прическу. И уже как бы ей, ну, уже было и даже получа, ну да, я сказал. И все таки ее не отпускала мысль о том, что где-то она провела какие-то часы, возможно, день. Зачем-то выкидывала свои вещи на полпути до Улья. И вот ей это было очень сильно неизвестно. А раз неизвестно что-то про собственное прошлое, тогда хорошо ли она понимает себя? Стоп, это кто? А, в принципе, я могу купить себе быка. Вообще-то это прикольная тема. Давайте большого купим. Так, переименуем его в какое-нибудь имя, типа. Я не могу писать. Ладно, готово. Бык безымянный. Что? Нейм. Ребята, у него у него квадрат над башкой. Чёрт. Ну зато я теперь могу за бока играть, и это классно. Пошли вон отсюда. Кыш, все вон. Уходите, это мой дом. Ребята, пошли. В... Идите отсюда, ва. уходите. Ткацкий станок под хлопок. Ну, получается, вот здесь поставлю. Потому что, ну, арбалетов с этой стороны нет. Поэтому мешаться не будет. А, железные листы нужны. Пойдем за железными листами, получается. Вскрыть замок. Тише. Аккуратно. Надеюсь, ты знаешь, что ты делаешь. Все, замок скрыт. Кто же здесь живет? Так, ну, давайте чисто еще вскроем замочек. Спи, спи, спи. Тише, тише, тише, тише. Ай. Помогите, варюга. Так. Тише, посмотрим. У нее два святых пламени. Святой крестовый поход, книга. Незаконные в святых землях писания неизвестного автора. Смотрите, она еще и незаконную литературу хранит. Если вы уколите рогатого дьявола, разве не пойдет кровь? Разве женщина не проливает слез, когда приговорена к погибели? Разве человек с зеленой кожей не хочет счастья, как все разумные существа? Все мы подобны, все мы чувствуем страх, но не позволим же себе, ведомые этим страхом, причинять такие страдания другим душам. В этих святых землях мои слова запретны и, скорее всего, меня предадут пламени, но я надеюсь, что эти слова вселят в наше общество, Хоть бы только человечности, иначе моя смерть будет напрасной. Жесть, этот Чел заставил меня задуматься, реально. А что я делаю? Зачем я эту женщину бедную оглушил? Тише, надо ее, кстати, будет еще раз оглушить, а то она проснется. Блин, тише, тише, тише, блин! Да. Давай, да. блин, надо ее как-то заткнуть, это, это же капец. Сюда идут? Я думаю, что нет, да? Ну ладно, прости, конечно, но... Всё, подруга, сейчас я тебя подлечу, и мы с тобой, ну как бы не виделись. Да? И Ажигенессе была очень стыдно, ведь она себя впервые почувствовала бандиткой. Она стала тем, против кого боролась. Она поняла, что слишком долго смотрела в бездну и бездна начала смотреть в нее. Она поняла, что теперь это она злодейка, она бандитка, против которой ей стоит бороться. Это именно она нападает на бесзащитных добрых граждан, чтобы заполучить их деньги. Которые ей даже не нужны. Все поменялось. Теперь это она зло. А бандиты добро, которые на нее нападут. Ведь как может быть иначе, если она так поступила с этой бедной женщиной? Надо ее проведать. Ее зовут Житель, и она пострадала по моей вине. Ажикинесса, ты злодейка теперь. Это она себе говорит, если вы не поняли. Ажигенесса, ты предала свой путь. Ты выписана из клана. У тебя теперь нет клана, Ажигенесса. Ты бандитка, без права называться лидершей клана. Ты вообще никто теперь. Запомни это. Это она себе говорит. Ты себя не помнишь в той ситуации, а может быть, ты себя не помнишь еще в какой-то ситуации? Что, если это ты убила своих соседей, а? Нет, нет, этого не может быть. Да, это ты, Ашигенесса, это ты их убила. Нет, нет, этого не может быть, этого не может... Да! Ты убила их так жестоко, как когда-то убили твою сестру. Ведь ты есть... Нет, нет, я не... Ты работорговка, ты это знаешь? Нет, я не работорговка, нет. Да, посмотри на свое. одежду. Это было в прошлом, я больше не работоргов... Нет, работорговка однажды, работорговка навсегда. Ты была злодейкой, и я... Нет, нет, я не злодейка, я исправлюсь. Я стала другой... А, да, а, а, нет, нет а, да, а, ха, -ха, -ха. Нет, нет, а, а, а, а, а, я а, а, а, а, нет, нет, нет. Да, Лорд Феникс, я пришла, чтобы вас... Нет, нет, только не это. Чтобы вас убить. Что же с ней будет дальше? Смотрите в следующей серии.